И вы меня просили про стратегемы рассказать. Ну, давайте вот с сегодняшнего дня, наверное, и начнем. Первая стратегема китайская. Ну, что, во-первых, такой стратегема? Ну, по-гречески, стратегемы это военная хитрость. В Китае, конечно, они называются по-другому. Они называются не стратегемы. И первая стратегема э, называется э, «обмануть государя и переправиться через море». И говорит эта стратегема о том, что э, тот, кто пытается все предвидеть, все рассчитать, теряет бдительность и пролетает. То есть он пролетает из-за того, что э, ну, что-то видит очень знакомое и уже не берет это в расчет. То, что он видит постоянно. И вот э, хорошо сказано там, ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Все раскрыть, значит, все утаить. И когда я говорю, помните, о, о том, что нет никаких секретов, это один из вариантов стратегии Так вот, о чем речь-то в стратегеме в самой это и идет, о том, что значит. Был такой э, танский император Тайдзун. И этот Тайдзун собрал 300 тысячное войско, подошел к морю э, и очень боялся переправляться через море, потому что там волнение было э, море. А, а все было готово. Корабли были готовы, люди были готовы. Никто не боялся, боялся только он. И если не переправиться, то будет беда. Войско не успеет вовремя высадиться, соответственно, не успеет нанести удары, и проиграет. Ну и он взял паузу. Взял паузу, а тут пришел к нему какой-то торговец. И этот торговец говорит, какие-то верноподданческие чувства стал там свои проявлять. Говорит, приходите ко мне там в дом, будем там бухать, отдыхать. Ну и вот думает, делать нечего, он все равно ожидает, думает, ну и пошел к нему домой, и там кругом все так красиво, а это его воины там поставили шатры, палатки, за палатками не было видно море. И они зашли в этот дом, сели, начали пить есть, и все такое прочее, и вдруг он почувствовал, что пол худуном ходит. И попросил открыть Там окна, все И когда открыли, он увидел, что они в открытом море Потому что, оказывается, это не дом А корабль, его хитростью посадили На корабль, чтобы Ну и армию видят, император поехал Ну и все, значит, вместе с ним но они благополучно переправились Через море и нанесли удар И победили противника Только благодаря тому, что его военачальники Вот такую хитрость Применили Да, ну Стратегема же не об этом. Стратегема это как вариант хитрости, да, то есть описаны такие же случаи, значит, вот во втором веке, значит, город, которым управлял некий кунжун, да? чуть ли не кунжун, да? вот кунжун, да, был, его осадил в. Этот город насадило войско. Ну и... Значит... Это войско все время наблюдало за воротами. Наблюдало за стеной. Чтобы никто не смог из этого города выбраться и попросить помощи. И вот этот кунжун своего подчиненного выслал. Как-то вместе... С другими войнами, чтобы они упражнялись в стрельбе. Ну, они выехали из ворот. Войско, которое осаждает достаточно далеко. И ни те, ни другие никому не мешают. И они там постреляли из лука, собрали в мишени, стрелы и ушли. Ну, вначале, когда они первый раз вышли, там стояли и все ожидали, что сейчас они там, там драться будут или еще что-то. Нет, они постреляли, ушли. Второй раз, когда они вышли, уже половина народа смотрел, третий раз вообще уже там несколько человек. А когда они вышли четвертый раз, к тому единицы кто-то. Одним глазом наблюдал, и вот они начали стрелять, и вдруг они бросились в седло и рванули. И рванули прямо сквозь это войско, которое спало, отдыхало и, конечно, потерял бдительность. Они прорвались и привели помощь, и город был спасен. Это вот как раз первая стратегия. То есть, говорит она о том, что надо усыплять бдительность постоянными какими-то действиями. И э, какие-то вещи, которые для человека абсолютно привычны да, Они потом могут, ну интерпретирует он их неправильно То есть ты должен сделать так, что, чтобы э, твой путь к победе интерпретировался иначе И это было вполне понятно для всех Вот Как Мальцев говорит, да Китай хочет захватить Россию а Ага, да нет, Китай не хочет захватить, Китай хочет сотрудничать против США. И для Ватников это понятно. Какое сотрудничество? С кем сотрудничество против США? Вот вспомните интересный момент тоже относительно этой стратегии, мы в Хабаровске горел дом. И я помню, что писали люди, которые жили напротив. Это был маленький дом, в котором жили китайцы. Они купили домишку там какой-то двухэтажный счет. А, нет, да это вообще, это был, даже это было строение нежилое. Это какое-то нежилое производственное помещение. И когда он загорелся, этот дом, и когда оттуда выскочило с лишним китайцев, да, люди тогда стали пристально смотреть, а что же это происходит, откуда там сто китайцев, они живут на этой улице, они живут напротив этого дома, и они никогда не видели, чтобы там была сотня китайцев, потому что они не ходят все вместе, они ходят там по одному, по два, они там работают, кто-то ходит за едой и так далее, люди их не видели просто, а когда это все загорелось, они оттуда как тараканы полезли, тогда вот э, как раз вот эта стратегема и оказалось, что ими применяется да, в чистом виде. То есть, если вы их не видите, это не значит, что их нет. Вот вам пример. Я последний год своего депутатства и зампредства узнал, что, причем это я бы никогда не узнал, официально был передан документ, о том, чтобы переименовать Привольновский да, округ административный в Дунганский. Я херел какой Дунганский, о чем речь. Я взял журналистов, поехал сам, приехал и увидел, и очумел, что там ни одного казаха, ни одного русского, никого нет, там одни китайцы. Просто одни китайцы, представляете? То есть, вот эти Дунгани, да, которые в Китае, которых называют «хуй». «Народность хуй». Вот так она называется. На полном серьезе. Это не анекдот. Вот эта «народность хуй» – это не мат. Пусть они не считают. Там, это, блядь, в Ютубе. Да, китайский язык. Там поселилась. И мы пришли, там смотрели в школе. Да, преподаватели все русские. Дети все китайцы. Вот вам фотографии двухлетней давности. Первый класс. Школы там. Вот. вот это первый класс в школе. Нормально? Вот это первая стратегия. Да? Я через этот округ ездил ну, это раз в 500. Я ездил в Ровное, да? в Березов, куда там я только не мотался. да, И постоянно я ездил через этот округ. И я никогда, почему, потому что я там не останавливался, не смотрел, я никогда не знал, что там такое происходит. Это был седьмой год, представляете, что сейчас там творится. Поэтому, когда говорят, что там все, все, все мы понимаем, все мы видим, все мы знаем, нужно вспоминать вот эту первую китайскую стратегему и понимать, что однажды приедет такой хуй, что вы просто охренеете, да? Я имею в виду народность, хуй, а не матерные слова, а то как-то особого доверия нет, да, говорят, что нет, да, они хорошие. Понятно, что они хорошие, мы все хорошие, вообще на земле плохих людей нет, все хорошие. Но иногда интересы целых народов. Расходятся, понимаете? Потому что вся история человечества это история конкуренции наций, это история войн и всяких войн, да? То есть абсолютно понятно, что китайцы еще раньше, чем Клаузевец, понимали, что война это политика только другими средствами. А для китайцев нужно понять, вся жизнь, вся вот любая жизнь это политика. Вот любая жизнь это политика. А Война – это политика просто другими средствами. Поэтому для, для них вся жизнь – война.